Привет, мои дорогие друзья и зрители! Наше путешествие закончилось, и сегодня мы отправляемся в Болгарию. Но отправляемся мы не обычным путем, а поедем через новый пограничный переход, который называется Капитан Петка Воевода. Надеюсь, вы поняли, что речь идет не о новом пограничном переходе, а о новом переходе для нас, потому что мы через него никогда не ездили. Чтобы этот переезд не был утомительным мы заедем на ночевку в город александрополос мы этот переход выбрали не случайно и в конце видео я вам расскажу по какой причине мы туда едем ну что ж как говорят продвинутые блогеры погнали это еще далеко нам ехать и ехать еще километров 200 ну пока мы находимся, по-моему, в районе Ковала, же, да? да? Город Ковала. Все, вот так вот в горках. Дорога между горок. Ну, все, ну, примерно так все и выглядит. Так, вот опять очередной. Опять копейки. Как руб 70, ну и типа. у меня больше нет. Нет, руб 70. Ага. Да. Ага. вот на последние два. А, все. Ну да, то руб 70 или что? Ага. Нет. Монеты евро у меня не осталось. Все извели на пунктах оплаты. Последняя оплата руб 70. Перед этим было руб 90, потом 90. Ну все, мы уже в Александрополисе. Уже скоро приедем к месту остановки. Но дорога прекрасная. Вот такой ландшафт совершенно желтая трава, все высохло, чувствуется, что здесь постоянная жара, сейчас 28 градусов, хотя уже 5 часов, полпятого, ну, посмотрим, какое будет море здесь, в этой почти промышленной части Греции. Александр, уже же большой город, да? Ну, так, сравнительно прекрасная дорога ети есть себе стал еть маловато конечно закусочных Места остановки при культурных каких-нибудь но такие есть туалеты через какие-то положенные километры мы вот так давно уже не ездили здесь ну, дорога только лучше по вам стала Да, вот мы сняли апартаменты у дороги, Поскольку едем проездом, а вот здесь вот есть бич бары и выход на пляж. Короче, мы идем на пляж, посмотреть пляж. Вот тут красивый бар, бич-бар, но он, по-моему, весь закрыт. Правда, она сказала, что кофе можно, но только кофе, да. А здесь вот как будто паруса. Очень красиво сделано. Место красивое. Сейчас мы отсюда Тома запустим. Пошли, сейчас море сниму. Вот такое вот здесь, ребята, море. А это тоже Греция. Это тоже Греция. Я купаться тут не буду. Ну, это же мне напоминает Черное море. Да, это сегодня. Вот такой бич. Вот это бич-бар, вот там бич, вот так. Но вообще море, посмотрите, оно же. Не то, что не голубое, она какое-то бурая. Но она теплая или нет? Давай сейчас я потрогаю. Просто интересно. Ужас. Ну она, конечно, не холодная, но... но не могу сказать, что такое прямо вот ласковое и теплое. Да, ребят, вот тебе Александрополис ну посмотрим может быть нам так не повезло потому что видимо здесь люди приходят вот здесь бар пляшем сделаны зонтики да. которые явно сегодня утопают прямо в воде то есть лежаки лежат в воде зато здесь есть души ой вода теплая но видимо нет а если смоет то недалеко как будто его скалу полу прорубили, да, и сделали пляжи. Вот для инвалидов можно ехать прямо, вот сколько хочешь. На коляске. Да, интересно. Совсем другое море. Я-то думала, я сейчас в прозрачных волнах, вечерком. Сегодня утром мы попрощаемся с прозрачным. Да уж. Это точно вот такой у нас балкончик террасный ну, пожалуйста стулья столики Это вид на море хотели вид на море пожалуйста вот эта дорога она очень шумная который вообще спать просто не дает Значит, апартамент за 54 евро, вот кухонька, а плитка есть отдельно, тут плиты нет, но плитка есть отдельно, холодильник, все такое не новое, микроволновка, кровати, стол, сейчас он у нас немножко завален, так, ну, мы уже уезжаем отсюда. В кровати можно двухспальная считается и одна спальная, полуторная, думаю. Ну вот кондиционер. Так, на первый взгляд, все нормально, даже вместо стул, типа стул есть, вот, а телевизор вообще вот наверху, просто со всего леса да, смотреть там, в общем, нечего. Ну, для нас, конечно, там сигреческие каналы. но а недостатки, конечно, понятно, да? Море здесь не купабельное, то есть вон там волна, волна, волна. Вчера я снимала, как там мутная какая вода. Ну и, соответственно, в этом апартаменте слышимость такая, что спать тоже невозможно. Ну, третий вариант, естественно, это дорога, которая добавляет прелести жизни в этом апартаменте. Ну, вот быстро, так, вот санузел. Ну, в принципе, все нормально в санузле. Кухня, в общем, комплектация неплоха то есть все в принципе есть тарелки все так аккуратно разложено ну а также в принципе белье очень чистое ну и сам апартамент отличается хорошей уборкой это заметно вот вам апартамент за 54 хотите как говорится любите но сандрополис мы конечно не увидим с вами потому что нам сейчас уже нужно ехать на границу Итак, окраина города, я думаю, так выглядит примерно. Виллы, виллы, малоэтажная застройка. ну где мы? Ой, какие. Вот так то гранаты, гранаты. Сюда? Да. Да. Да. Ну... Hello. Хелоу. Хелоу. Может, два Эспрессо. espresso. Да. Uh, yes. okay. Ну no, возьми. Ээ... Да. Ну возьми. Да. Снимаю наш завтрак за 5 евро в Александрополос. Дешевле, чем одно кофе у нас полихрона. <laughs> Так что, видите, берется она разная, на разные кошельки. Чувствую, да, мы на фитстопе. Которых тут мало. Которых тут очень мало, и он выглядит вот так вот, только туалет. Держите. Вот какая машина, просто блестит, как стекло. Только что отъехали от Александрополоса. Мы тут практически одни, не считая нескольких фурщиков. Приятно по такой дороге ехать одним. Но ну вот уже показался, уже не одни. Прекрасная страна Греция. Феликс. Мы ушли с турецкой трассы, сейчас мы будем поворачивать. Болгария. Вот видишь надпись. Болгария сюда. Теперь я расскажу вам, почему мы едем на граничный пункт Капитан Петкова и Дело в том, что у нас заканчиваются заграничные паспорта. И сейчас у нас есть два паспорта. Мы хотим выехать из Греции по старому паспорту шенгенской визы, а въехать в Болгарию по новому. Для этого нам нужны раздельные пункты пропуска. Такой пункт пропуска только один на границе Болгарии. И это наш лайфхак. Все. Вот такая дорога у нас идет в Болгарию. Болгария одна полосочка, все, приехали. Сколько нам еще километров по такой дорожечке? 122, вот здесь написано, что такое. А вот эти вот солнечные батареи везде. Вот, и с этой стороны, да, вот целый парк солнечных батарей. Наверное, при таком количестве солнечных дней это эффективно. А здесь вот такой отельчик у нас. А там вот есть православный храм. Прям такой чудесный. И тут красиво. Город такой маленький. Храм прям огромный. Да, вот Бипи. Кстати, ресторан есть горелые горы. И даже видно, лес горел. В реальности это выглядит довольно ужасно. Да. Выгоревший полностью лес. 104 километра. Армения, да. А мы едем вдоль границы. Горе стадия декабря. Был указатель населенного пункта Но я его пропустила Довольно большой городишко Две колокольни Ты хочешь сказать? Да, ну вот тут у них Церковь Там купола я только Вижу Дорога совсем не безлюдная Дорога с инфраструктурой А вот даже конь угу. Спасется конь 14 километров до поворота И еще километров 50, наверное, надо до границы ехать Продолжаем наш путь Осталось 5 километров 1,9 километра Я думаю, за один километр у нас там будут какие-нибудь знаки Никуда не ни поворачиваем, едем прямо, вот граница Вот автомобили в крайнем в левом ряду Все Мы приехали Будем здесь сейчас разбираться. Я думаю, что это Греция. Сюда сюда Прошли греческую часть границы. Сейчас едем на Болгарскую. Здесь вот болгарские и греческие пункты разнесены. Граница пройдена за пять минут, никто ничего не спросил, никому ничего не интересно, поставили пустой паспорт, <свят> поставили нам штамп, поскольку мы обновляем новые паспорта, и все в порядке. Короче, вот теперь мы на территории Болгарии, дорога тоже прекрасная пока, все хорошо, едем спокойно, на границе никого не было. Ну, фуры были, конечно Но они нас любезно пропустили Хотя до конца непонятно Все идут вместе или отдельно Ну, в общем Через 400... Едем на территории 400... Болгарии Вот наш болгарский флаг Все хорошо